Воспользуемся установкой, состоящей из шара, закрепленного двумя упругими пружинами. Если отвести шар в сторону, положение А и отпустить, то он начнет двигаться благодаря действию упругих пружин. Пройдя исходное положение О, шар продолжит движение в сторону, противоположную первоначальному отклонению. После того, как шар достигнет положения Б, его движение не прекратится. Он продолжит его, возвращаясь к исходному положению А. Если пружины в опыте упруги, то колебания шара продолжится достаточно долго.